Здравствуйте, подписчики моего канала. Сегодня хочу поделиться своими ноу-хау, что сделал за эти праздники в своем курятнике. Так, первое... Увеличил я это. Яйцеприемник у моих несушек Петро маранович Вот сделал здесь сетку, потому что они приносят вон какахи, фигахи, и все это получается вот здесь вот. Чтобы поменьше было мусора, поставил сетку. Катится по сетке, мусор весь вниз, а, яички чистые. Два яички еще снесли. Ну вот, яички более менее чистые. Вот это яички мускусных уток. Это вот менее мясных. А это. Замарашек яички Так Сделал вот такую вот штуку Здесь снизу добавил Фанерку Четверочка Ну какая была Там пришлось немножко поднять Иначе очень угол большой И здесь вот Саморез ну поддерживает ее, чтобы она не могла Если надо можно все это дело простенько вот так вот поднять. Просто одной рукой неудобно. Короче потом застегнул животом я не могу с одной рукой это сделать нужно обе руки так это вон мои маранчики вот им тоже сделал вот такое вот гнездо его открыть в принципе <свист> вот открыл здесь все провожено там этот блинекс фольгированный чтобы когда падает не ударялось сильно а, деревяшку. Хотел это убрать, гнездо, но, блин, эти гады начали нести яйца, кто где, пришлось вернуть. Так, этим девкам я пока ничего не сделал. Вот, сделал шторки для мускусных уток. О, машуха, машиха, машиха. Машенька, Машенька, иди, иди, иди, лапка, иди-ка, солнышко, иди ко мне, солнышко. Солнышко-то солнышко мое. Ой, это она какой хорошая. Да, добрая. Вот она, нашушка Кручная. И... моим индюшкам сделал вот такие вот такие вот шторки там сидит госпожа на пяти яйцах не знаю что из этого выйдет но посмотрим